Ребятушки первый лед первый просверлина. Сейчас пановим. ребята. А меня аж трясет, первый, а? аж трясет первый лед, говорю. Сейчас отмечаем глубину, глубина тут небольшая. Глубина тут вообще вам полметры. А? Я сейчас, мне не мешал. Блядь, а я взял, и ты Вот она первая. Первый в этом году. Ребятки, поставим, выставимся потом. Будет загар, будем включаться и показывать. Ранее пошел. Ребята, адреналин какой! Тебя причитается! А? Тебя причитается! Взяла так хорошо сразу, моментом! Ребята, первая в этом сезоне. Весь прикол, что земника взял. Вот. Заглотила. Интересно, заглотила, ребята, вот. Не видно, да, крючок? не хочется туда впасть твой шувать. А, а, пойду до земником Выставились, короче, жальцы поставили, пока тише на почему ветер северный, ребята. Погода плохая, время 10.30 по идее, должны на гарабить. Это ничего. Жлички стоят, сейчас вам покажу, ребятки. Там у этого стоят. Это Мишкины. А нет, это моя жерлица Мишкин там дальше. Что? А вот они Мишкины, вот такие жерлицы у него. Что-то вообще тишина. Воды, кстати, мало, 40 сантиметров, наверное, подождом. Ну в следующий раз мы едем, наверное, в другое место. все таки тут, что-то, может, щука не зашла в это место. Мишаня там что-то делаем? делает. все, все жжали Так, ребята. Не знаю, вроде загар. Сейчас, вот, ну, да. Мой, мой горит ребята сейчас подойдем поближе посмотрим что там извиняюсь за ветер ребята сильный северный ветер можно плохо вышло Наверное. Посмотрим. Ребят. Скорее всего... Прихватило. Бросил. его! пять протащила и бросила Бывает так, ребята. чего что-то ей не понравилось. Вторую затащила и бросила его в Мишане, загар Вот недавно буквально, потому что я смотрел, не было. Пока ходили. Смотри, все вымотало. Нормально вымотал брать а сначала вытащить второй загар я посмотрю ветер ужасный ребят северный ветер холодный пронизывающий Там он, тоже меня точно У тебя что за оснастка? <тасрежат> <дасрежат> Это уже на <питал", питал> какие-то -а -а -а. а -а -а -а -а Ну у тебя металлический, да, поводок? <питал> <питал> <питал> Мишка не которую он поймал. Смотрите, ребят, пиявка. Это о чем говорит? рыба должны ходу стоит как она может стоять если первый лед вот она ну, так вот ребята первый лед и пиявка странно Рано. Не, не, не, она не успела заглотить. Не надо. Сломала жир, сюда Бросила, да? Глубка, может, другого поменять? тоже интереснее. ударил во идет идет вижу мы померить да блин почему она в пиявках сейчас смотал ушла. ушла да Мелко надо. давалось. Представляешь, замерзла. Блин, я, я, скручу, сука. Блин, <смех> <Китай>. я покажу. <смех> вот это уже мамка хороша. Вот это уже, ребята, уже ощутимая. Загарчик, ребята. Мотает, мотает. Вот так хорошо мотает. Какая-то... Пусть заглутеная. Да. А то опять, блин, побрыла у меня. Вс, Тебя не взял это? Да. в да, да, да, да. следующий раз это... да. что-нибудь брать. Да, теклёй, теклёй. Что-то. Вверх ветерку, да? Все интереснее самого. сидит, сидит, а? крутит, крутит. сейчас. Ка, ребят, желез там со своим удухался, бороду запутала щука Он мешанька, вытащил. Покажи. А! Бля, этот дура у меня, короче, это напутало там, пипец. Это уходя Загарчик еще один, ребят. Сейчас посмотрим, что-то есть. Следующее видео будет. Ебнул и бросил. Завтра оставим железу, но завтра. Завтра сходим, посмотрим. Что за ночь будет, посмотрим. Четыре-три. Мишка сегодня меня обловил на одну. Мишка поймал сегодня четыре, я сегодня три. Такая была рыбалка. Ветер северный, очень сильный. Все, всем пока, ждем следующего видео.